И снова всех приветствую на своем канале Про. И сегодня я вам расскажу, как же бляха поменять, или даже не поменять, а как проверить термостат на работоспособность. Я думаю, каждый из вас, который вообще хоть раз в жизни покупал термостат, думали, что они в принципе должны работать идеально, даже когда они новые. Но не все так однозначно. Дело в том, что ну, прошлым летом я тоже себе менял термостат. Я его поменял где-то даже не летом, а в сентябре месяце. И получилась такая проблема, то, что спустя буквально полгода он начал как-то хренпами как себя вести. Вполне возможно, что это был патрубок, который я там менял. То есть такое ощущение было, то, что э, температура скакала. Но скакала она может быть не из-за термостата, а от того, что просто-напросто система потихоньку завоздушивалась. Как я уже ранее рассказывал в другом ролике, кому интересно, посмотрите в описании, я все оставлю. Но, основная причина, если термостат у вас, например, новый, может быть такая ситуация, что у вас за воздушью эта система из какой-нибудь патрубка. Воздух попадает, антифриз потихоньку выходит, пузырьки образуются, и из-за этого у вас может термостат работать неадекватно. Но бывает и ситуация такая, что термостат просто-напросто либо засрался, либо просто-напросто хреново работает. Да что ты черт побери такое несешь! Бывает того, что в коробку ты вам термостат положили одно, а он по-другому работает, то есть температура у них разная. Показываю наглядно. Погнали. Ну так смотрим. Вот у нас, например, термостат стандартный японский термостат на 82 градусов. То есть 82 градуса указывает именно вот этот вот последняя цифра. Это говорит о том, что при 82 градусах термостат должен открываться для того чтобы проверить это все добро мы для этого берем вот такой обычный мультиметр термопара смотрим да, температура застывания, температура воды как же проверить в принципе работает ли термостат или нет для этого мы просто для этого мы просто набираем воду то есть вода у нас Кипитится, Бурлит Кипит Для тех кто не знал Чайник закипает приблизительно При 85 градусах Приблизительно И так как он в стакане остывает Довольно таки быстро Нам нужна температура свыше 82 градусов Это 83-84 нам за глаза хватит То есть мы спокойно набираем воды набрали берем потихоньку этот стаканчик берем стаканчик мерим термопарой температуру смотрим вот она да туда же вот показано 92 90 что-то до этого короче вскипела вода хотя по сути она должна закипать уже при 95 градусах до 100 градусов она не дотягивает Вот температура видим как она быстро падает и берем термостат 85 градусов и смотрим. Смотрим. Тут термостат должен уже, в принципе, был открыться, и сейчас мы смотрим, как он остывает. Так, смотрим на работу термостата, Так, температура у нас еще нет, не сработал, не пойму, это должно быть в принципе наглядно видно, может ему времени не хватает, смотрим наглядно как он должен работать, Обратим, обращаем внимание на стакан. Для тех, кто не понял, как он работает, пружина должна сжиматься. Температура в нашей термопаре уже 75 градусов, а так это уже маловато будет. Так, пробуем еще раз кипятить. Так, проверяем еще разочек. Опять чайничек у нас кипел. Набираем. Вода очень быстро остывает, поэтому нам нужно быстро время. Так. Опускаем. Смотрим внимательно на стакан. Как термостат открывается. Вот эта пиперка, она должна выезжать. Вот она, мы видим. Она выезжает. Выдвигается нижняя часть. Вот он, термостат внизу, для тех кому непонятно вот пальцем показываю, что выезжает и термостат открывается при этой температуре замеряем термопарой да, температуру смотрим температура 88 градусов 89 и она вот езжает, выезжает это говорит о том, что терм... сам термостат рабочий если мы его сейчас поднимем все, он выехал до конца мы его сейчас поднимем. И обращаем внимание, что по мере того, как он остывает, шток заезжает обратно. Смотрим внимательно. Вот такой вот принцип работы самого термостата. Как только термостат открывается, по второму контуру начинается движение, охлаждающей жидкости через радиатор охлаждения. Полностью видим, да, задвигается, заезжает обратно. Все. У нас еще до сих пор температура большая. Смотрим обратно, погружаем обратно и смотрим обратно на шток. поползет сейчас он... для начала ему нужно нагреться естественно и потом шток выезжает обратно видим да то есть шток у нас уже выезжает при температуре 80 даже 30 градусов 83 84 шток у нас открывается выезжает до... ну не до конца скорее всего вряд ли он до конца также отъедет Потому что термостат открывается уже на минималках. Это вот он сейчас открылся. Это его температура начального. То есть это по мере того, как температура в системе охлаждения растет, термостат открывается гораздо больше. То есть видели, да, 90, там уже температура выше. Но я думаю, для кого-то было действительно это полезно. Как же, блин, в принципе проверить работу термостата? То есть при температуре 90 градусов термостат открывается вообще прям на полную и все спокойно, циркуляция идет через систему охлаждения. Но если, если температура всего лишь 83-84 градуса, термостат открывается буквально не это, для, потому что для этого не нужно полностью грубо говоря, остывать, остужать двигатель, так как температура еще не достигла особого рабочей температуры. Надеюсь, ролик кому-то действительно был полезен. Подписывайся на канал, оставляй комментарии и обязательно подписывайся на мой Яндекс.Дзен. Спасибо всем за просмотр. Не забываем ставить лайки, сердечки. Всем спасибо и всем пока.